Всем большой привет подписчикам и всем интересующимся, пришедшим на мой канал. Большинство из вас знакомы с так называемой рефлексотерапией. Что это за штука такая рефлексотерапия? Это воздействие на определенные точки, биологически активные точки, которые осуществляются разным способом. И благодаря этому воздействию происходят изменения в организме. Есть классические системы, так называемые джэнь-дзунь терапия, это классическая китайская концепция, в которой включает в себя воздействие на точки меридианов, меридианы есть такие у человека. Есть корейская концепция, это воздействие на кисти рук, тоже по, опять же по точкам. Способы воздействия разные. Классическая значит, система – это воздействие иглами специальными или же полынными сигарами, так называемая дзютерапия. И сейчас активно внедряется э, лазеротерапия, это воздействие на эти же самые биологически активные точки, э, небольшим лазерным излучением. Для этой цели существуют источники лазерного излучения. И я у себя давным-давно практикую воздействие на эти точки обычными лазерными указками. Это указки, которые продаются, стоят копейки. И в них красный источник, проводниковый лазер, который имеет небольшую мощность, 5 мВт, есть 10 мВт, есть и более мощные лазерные указки. Так вот, оказывается, этими лазерными указками можно отлично воздействовать на, на эти же самые биологически активные точки. Они описаны везде в литературе, вы знакомы со многими. Я сейчас покажу этот способ, используя две основных точки, часто применяемые в джензю терапии. Это точка Хэгу на пересечении, значит, линии указательного и большого э, пальца, хайгу, и точка э, шенмэнь. она находится на складке за, за, лучезапясного сустава у э, мизинца, то есть на пересечении с мизинцем. Это основная точка, шенмэнь называется, э, при различных нарушениях э, в нервной системе. Это Основная точка при лечении неврозов, неврозов и всех кардионарушений. Вот она, точка Шен-Мэнь. Способы воздействия простые очень. Есть так называемый раздражающий способ. Это когда вы на точку воздействуете вот такими прерывистыми короткими импульсами. То есть отмечаете эту точку заранее у себя чернилами или еще чем-то и начинаете на нее воздействовать вот такими короткими импульсами это называется раздражающий метод воздействия вот второй способ воздействия это тормозной способ вот он вы наводите на точку луч и прогреваете эту точку прогреваете эту точку не выключая лазера, то есть не включая указки. Это тормозной способ, а возбуждающий или раздражающий, это вот такие прерывистые импульсы, то есть воздействие выключая вот эту лазерную указку. За счет глубоко проникающего вот этого лазерного излучения, оно небольшой мощностью, всего 5 мВт, происходит глубокое проникновение значит, источника света, вот этого лазерного, до точки, она бывает иногда в глубине находится. И я читал исследования австралийских ученых, которые, воздействуя на точку Шенмэнь, и есть еще кое-какие точки, добились эффекта лучшего, чем при применении седативных препаратов. То есть люди значит заменяли... Седативные все эти химические лекарственные вещества, то есть успокаивающие, транквилизаторы. То есть воздействие примерно лучше, чем при применении транквилизаторов. Это вот эта точка Шенмэнь, точка сердца или точка висок она называется. Вот она, точка Лазерные указки у вас всегда под рукой, и стоят они 3 копейки. А оказывается, можно вместо иголок применять вот такие вещи. Благодарю всех за внимание. Если кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго!